Самое первое место, где банки размещают информацию о залоговом имуществе – это их собственные сайты. Покупка залогов через сайт банка имеет ряд достоинств. Во-первых, такое имущество часто предлагается по инициативе заемщика, который осознал, что не сможет погашать кредит в будущем. Это означает отсутствие претензий с его стороны и судебных разбирательств в будущем. Во-вторых, банки, как правило, сразу же предложат вам кредит на покупку этого автомобиля или недвижимости. Кроме этого, информация оперативно обновляется на сайтах банка. Однако, помимо преимуществ, есть и существенные недостатки такого приобретения. Это в первую очередь относится к качеству товара, который вы покупаете. В первую очередь автомобили, ведь они могут месяцами стоять на открытых площадках и просто ржаветь. Ведь их владельцы не особо заботятся о их сохранности. Кроме этого, цена на такой товар мало чем отличается от рыночных. Ведь что и владелец, что банк заинтересован продать залоговый товар по максимальной стоимости. Один из основных способов продажи банковского конфиската – реализация на открытых торгах. Объявление обо всех предстоящих торгах и лотах размещается на сайте исполнительной службы. Также указано точное время, до которого вы можете зарегистрироваться в качестве участника. Чтобы попасть на аукцион в качестве участника, придется заплатить гарантийный взнос 10-15% стартовой цены лота. Но стоит быть готовым к ситуации, когда никто кроме вас не захочет принимать участие в аукционе. Тогда торги будут просто отменены. Это стандартная практика, практически каждый второй лот не реализуется просто потому, что нет желающих принимать участие в аукционе. Ажиотаж наблюдается только при продаже квартир, которые находятся в залоге у банка. Такие лоты обычно рекламируются банковским учреждением и пользуются популярностью у клиентов. Еще одно место реализации банковского конфиската – это товарные биржи. Состояние лотов, как правило, тут лучше, чем на аукционах. Это связано с тем, что все сделки тут проводятся через брокеров. Они принимают заявки и они же ищут потенциальных покупателей. Поэтому они заинтересованы, чтобы качество товара было хорошим, а лот был ликвидным. Чтобы купить понравившийся вам товар на бирже, нужно оставить заявку брокеру. Некоторые биржи дают возможность сделать это прямо на сайте. После этого с вами свяжутся представители участника биржи и предложат посмотреть выбранный вами лот. Далее процедура практически ничем не отличается от аукциона. Вы вносите гарантированную сумму и ждете проведения торгов. Дата торгов в этом случае, как правило, не фиксирована, а устанавливается по мере поступления заявок на приобретение конкретного лота.